Я всех приветствую на своем канале. Когда-то давно у нас был вот такой вот букс сайт, называется Ком. Многие о нем уже забыли, я в том числе, но, оказывается, он платит. Конечно, по, с точки зрения вывода вы не будете каждый день с него чего-то выводить, потому что серфинга у него очень мало, а выводит он от 1 рубля но у меня здесь есть рефералы поэтому я хочу просто напомнить, что все равно хоть через какое-то время, для кого даже рубль деньги, вы можете выводить сейчас я зайду в профиль посмотрю, я не помню, вкладывала я что-нибудь сюда или не вкладывала так выплачено 26 так, так, так, так, так, пополнено нет, как видите, у меня здесь ничего не пополнено Ага, два реферала. Дальше. Финансы. Это вот пополнить баланс и заказать выплаты. Это мы потом сделаем. Зарабатываем мы здесь на серфинге сайтов. Серфинг сайтов. Здесь, как видите, 7, 11, 7 и 7. Значит, 7 возьмем первое, это 7 секунд. То есть очень мало так две звездочки цифра 2 хорошо закрываем и потом надо будет дальше но это я сделаю уже без вас так как у меня здесь уже добавилось добавится из одного рубля можно выводить дальше просмотры ютуба вот Здесь, как видите, 11 копеек. Ну, сейчас давайте посмотрим, как это делается. Нажимаем сюда. Запустите Отлично. видео. Отлично, выплата пришла, как вы видите, 24 тысячи рублей. Мне пришло. Как видите, вверху идет таймер. Надо обязательно вдруг, если не включённое видео, включить это видео. И вам добавятся... Те копеечки которые идут раз два три четыре нажимаем на четыре все закрываем ну вот с больше на видео и нет так и того у меня рубль 17 сейчас а бонус еще здесь есть бонус кликните по любому баннерах тут как видите уже даже баннеров то нету только по, по ним кликать нет, видите, баннеров уже нет, то есть бонус он не дает. Теперь все-таки будем выводить. А, реферальная система. Сейчас посмотрим мои рефералы. Вот здесь вот реферальная ссылочка. Как всегда будет под видео. И. А, два реферала, конкретно кто, я не знаю. Здесь, нет, есть вот два реферала. То есть я вот эти вот, уважаемые мои рефералы, вот этого я знаю рефералы, этого не знаю. Можно продолжать. Я сразу говорю, что вы, конечно, не, вы, не будете выводить каждый божий день, но я знаю, что для вот этого реферала даже рубль имеет цену. Для меня тоже рубль имеет цену. Поэтому даже если я раз в 3-4 дня выведу отсюда, то это будет хорошо. Финансы. Заказать выплату. У меня платежная система PAYR. Выбрать и продолжить. Ну что ж. 28 надо поставить. 27. Потому что все-таки 27. Вот здесь мои выводы. И... Поехали. Когда я выводила последний раз? 12 сентября, 19. -го. Но я сюда и не заходила. Вывести средства. Ну, и что мы молчим? Деньги успешно переведены. Ну, что ж, переведены. Давайте поехали смотреть. Как видите, 38. Обновляю. 39. И сюда заходим. И вот они, рубль 21. Там, видимо, комиссия берется. Еще раз посмотрим откуда сайт э Вот закрыть. Это тоже выйти. Закрываем. И еще раз возвращаемся к этому, э к этому сайтику. У меня есть на канале видео про, про этот э сайт более подробно. Но я вот говорю, что вы, конечно Каждый здесь не выведите из-за того, что здесь очень мало сейчас серфингов Но зато здесь хороший серфинг Это я уже доделаю без вас к следующему разу Сейчас надо наверное, выйти В настройках надо прописать будет ваш Пайр э, э, или Настройки аккаунта Изменить пароль Ага, надо будет подтверждение. Кто будет только регистрироваться, надо будет подтвердить э, свой аккаунт. И платежные реквизиты, вот пожалуйста, сохранить э, э, реквизиты. Выход. Как ни странно, но он платит до сих пор. И работает он уже 300 дней, почти год. Сначала было много реклам, сейчас мало, но выводит. А для нас что самое главное? Вывод. Так что на этом все. Новички, можете регистрироваться, для кого это имеет значение. Сюда, если можно, и с вложениями, а можно и без вложений. Как всегда, я желаю вам... Огромного здоровья и больших успехов!